Здравия, уважаемые друзья. На связи Денис Залевский и Илья Никонов. Илья покупает шесть мегаватт контрактов. Сейчас значит, мы будем производить сделку. Илья, сейчас вот... да. заходи в этот в кошелек, копируй адрес. Uh -huh. so. uh -huh. Все, и мне в скайпе скидывай. Вчера получается мы записывали видео инструкции с Владимиром Мошкиным, как завести кошелек. Вот такой вот на аватаре, куда вы можете включить различные криптовалюты и токены. Вот здесь у нас находится мегаватт контракты. Эфириум. Ну и биткоин тут тоже плавает эфириум я приобретал там на полторы тысячи рублей, потому что на каждую транзакцию то есть вот мегаватт контракты, они прикручены к кошельку эфириум на данный момент и чтобы отправить мегаватт контракты, да, к человеку на каждую транзакцию уходит 50 рублей, то есть комиссия 50 рублей составляет так, ты мне скинул? Ага, все вижу все происходит быстро беру копирую адрес кошелька который Илья я мне скинул и нажимаю отправить в поле кому вставляю адрес кошелька сколько 6 666 цена газа выставляем 21 это минимальный порог Если вы больше поставите, транзакция пройдет быстрее, но комиссия будет выше. Так, в комментарии ничего не буду писать. Нажимаю отправить. Ждем, задумался он что-то. Ты точно прав, правильно, да, скопировал? А, да, вот этот лишник С 0 начинается у тебя адрес. А на 0x осеннях нет. Сейчас попробуем заново. Обновлю страницу. Потому что со вчерашнего не заходил, возможно, из-за этого. Угу. Править. Да, Нет, переводить. если ты если ты никому ничего переводить не собираешься, то не нужен. А если ты будешь переводить мегаватт контракты, да, то есть там продавать и так далее, то нужно будет закидывать, чтобы был эфир. На переводы так все вот видим вышло у нас подтверждение почта 100 ин инмон да вот все Илья подтверждает нажимаем подтвердить все транзакция успешно совершена ну Сейчас в течение минуты у тебя появятся мегаватт контракты на твоем кошельке. Да, так, смотри, да, чтобы люди нет не было. Угу. А, а сейчас, получается, стоимость одного мегаватт контракта 5 рублей, да? Да. Соответственно, уже послезавтра он вырастет. Сколько там уже будет? Слудит 10 рублей до конца марта. Да, и в сентябре получается сколько там уже? А... А, ну вот я открыл график, показываю, то есть каждый месяц поделен пополам с первого по пятнадцатое число и с пятнадцатого по конец месяца. Получается вторая половина марта у нас будет 10 рублей стоить <coughs> мегаватт контракт. В апреле первая половина месяца 50 рублей, вторая 90, май 120 170, июнь 210 280, июль 330, 390 и август 450, 810. И с 1 сентября 3100 будет ценник за 1 мегаватт контракт. Эта цена взялась официально установленная в Российской Федерации за электричество, электроэнергию. Сейчас также вот открою. Тут у меня закладочка есть. Вот тут показан рейтинг стран Японии, Европы по стоимости электроэнергии для населения. И вот мы видим, что... <coughs> да что такое-то? Интересно, смотри, мегаватт-контракты пришли, когда нажимаешь на кошелек а, мегаватта, а, а на рабочем столе почему-то не пока, а все есть. Вот мы видим, что просто... в России установлена стоимость электроэнергии для населения. 3 рубля 10 копеек за киловатт. Вот этот поэтому такой ценник будет. Так. Так, еще один момент. Как а, пополнить кошелек эфир, чтобы переводить? Посмотри инструкции. Мы вчера записывали видео инструкции, как получается пополнить mm -hmm. кошелек эфириум, как перевести мегаватт контракты, как перевести эфириум. Так, чтобы люди могли покупать за призм, они, получается, на сайте Сурсенна отправляют на адрес кошелька, да? И подтверждением кто скидывает? Ну, там, получается, если с сайта, то Александр Бобров. Если нету, то, то есть мы также можем Все, продавать мегаватт-контракты за призм. То есть, если вы, там, ну, да, то есть, обращаются да, там, к тебе или ко мне да, за буду. покупкой мегаватт-контрактов, то есть как за рубли, так и за призм. Все отлично. Все тогда, друзья, да, всех благодарю. Изучаете зеленую энергетику. Присоединяйтесь к Хайт Сибирь. Мы запустили рой. Благодарим а -а -а. за внимание. До новых встреч.